Как стать богатым или 10 законов богатства? Приветствую, дорогие друзья! С вами Александр Андреянов, и сегодня мы поговорим еще о двух замечательных законах, которые помогают мне в моей жизни и моим друзьям быть богатыми, успешными и очень процветающими, интересными людьми. И сегодня мы поговорим о таком законе как расширять свое сознание, раздвигать свои границы. И мне лично помогает в этой теме постоянное изучение новых технологических различных э, изобретений, различные э, новые какие-то технологии, э, изучение о том, как двигается, как развивается финансовая система, как там появляются новые технологии В общем, я изучаю это, мне это очень сильно нравится и мое сознание расширяется. Также я часто работаю с ручкой, с листочком и выписываю все свои желания, хотелки, мечты на листочек и прописываю это на всю жизнь. То есть то, что для меня сейчас кажется каким-то немыслимым и таким далеким, я это выписываю. И э, это мне помогает мечтать. То есть мое сознание расширяется. То есть я начинаю другими категориями мыслить. Поэтому... Я рекомендую вам искренне позаниматься своим мышлением. Распишите все, что вы хотите в своей жизни иметь. Напишите, сколько это стоит, определите, когда вы хотите, чтобы это произошло. Распечатайте эти картинки и повесьте на стену, наблюдайте за этим. Пусть это в вашу жизнь притягивается. Развивайте, расширяйте свое сознание. И после того, как вы изучите свои цели, после того, как вы поймете, что же вы хотите в жизни, когда вы этого хотите, то я рекомендую вам еще один закончик использовать, прям привлечь его в свою жизнь и пользоваться им. Изучайте цели соседних, близких вам людей, потому что чужих людей не бывает. Те люди, которые вас окружают – это те люди, которые для чего-то вам даны. И, скорее всего, если вы начнете изучать цели вашего окружения, то вы поймете, что ваши цели схожи, потому что мы притягиваемся все энергетически на цели. То есть мы соединяемся только когда нам интересно. И когда вы начнете изучать цели и мечты ваших друзей, ваших близких людей, то выбирайте те цели, которые схожи с вашими целями и помогайте им осуществиться. Этот закон, он очень простой – найдите человека с такими же целями, как, у, как и у вас, и помогите ему достичь этих целей и этих мечт. Если вы это сделаете, то уже два человека будут делать одни и те же цели, и в два раза быстрее вы это создадите. Поэтому определите сначала свои цели, свой путь, свою дорогу и найдите людей, у которых такие же цели и помогите им достичь этих целей. Тогда у вас точно все сбудется. И я искренне вам желаю окружать себя теми людьми, которые, с которыми вам интересно, которые так же думают, как и вы. Ну, а мне интересно, пользуетесь ли вы этими законами своей жизни. Напишите, может быть, что-то в вашей есть жизни такого интересного, что дополнит это видео, поделитесь под этим видео обязательно своими мыслями. Если это видео вам было полезно, поделитесь в своих социальных сетях, подписывайтесь, ставьте лайки, ну, в общем, вы и сами все знаете. А с вами был Александр Андреянов, с верой ваш успех, создай себя. Пока-пока.